Всем привет, с вами Макс Риск. Это у нас новый скин Красный Дракон джейси Воин. Воин. Да, воин. Ну в общем, если вы хотите, то заходите в магазин и берите. Он бесплатно тут был вчера. Также джим появился. Ссылочка на прошлый видеоролик. И ссылочка на видеоролик, где была первая серия Хэштег 1. Буду в описании. Это, по-моему, будет хэштег 2. Ну, в общем, сколько у нас будет? 57, 58, 59 и 60. Так, квесты. Ага, давайте продолжим. Ну, все таки у нас была неудачная команда. Сейчас я попробую... Ну, попытаюсь с командой затащить. Ну, в общем, если вы еще не видели, на что они способны, давайте покажу. О, клон... За... клона запустил. Но ну, мы уже увидели. Это гаджет клоуна. Сейчас меня вырубят. Сейчас меня вырубят. Нет, нет, нет. Меня вырубили. Блин, я чувствовал. В общем, ссылочка будет в описании. На, -мо, моё Отойди мои YouTube-каналы. Так что можете заходить. Так, тихо, ты, -мо, вс, ухожу от вас. Вы меня достали. Так, так понятно все все все все все уйди уйди уйди ко и... а мне защищать кто будет ага что-то вы не профессионалы в общем блин я тоже ну как-то такая все команда ну возможно выиграть если не умирать да если будете не, ум... не умирать то вы возможно и играйте блин ну что прекрасно я должен с ним сражаться а? так что за ульта ага, понятно тысяч тысяч тысяч так он нападает да блин ну как там джин ну давай 18 хоп хоп хоп хоп давай давай давай отлично вырубил да даже я сам справляюсь чем ты отлично еще араб вырубил вот как нужно нужно так так давай давай давай тащи так, так отступаем а то я дорогой как я так заметил. Так, он тоже отступает. Он умный, как и мы с вами. А вот игроки-напарники такие себе. Не уворачиваются. Для чего я делал стрим? Ну, кстати, когда мне делать стрим? Напишите в комментариях. Чем больше денег напишите тем лучше. Вот. Так. Так. В общем, мы проиграли за нашей команды. Прекрасно, да? Идем просто в атаку, да? блин 20-25 ну команда ну что с ним не так если вас так, так же подождите вы видели что за команда у, у них две силы они на вместе играли зачем она у меня такая смотрите сила 2 зачем ты думаешь такой мастер да ладно в общем уже нельзя прокачать ну блин ну как так? блин только что начал запись в общем, ссылочка будет в описании на канал Зуба. Зубастерский канал Риск Старт. Это наш еще один канал. Что нас не удалил Бравл stars то у нас будет зубастерский канал. А да, да да Нужно же готовиться к падению канала. Или удалению канала. Или спад статистики. Да, у нас сейчас падает статистика везде. То надо всегда она падает. В общем чтобы она не падала поддержите лайком И где будет больше лайков на канале где буду чаще выпускать возможно два видео в день так что все от вас лайк Лайк, подписка на мой youtube канал было слишком тачерный, так прячься Так, ловушка я понял куда ты идешь на верную смерть это же опасно чувак блин как я прикрою просто идешь воевать не понимаю игрока. Не, ну, про все, но я заметил. Хоп-хоп, прикрою, прикрою. Так, запускаем танком. Хоп-хоп-хоп, прикрываем мне танк. Все, отступаем. Хоп. Хоп. Нет. Хоп. Как он такой, он трюк. Думаю, очень классный. Не, ну офигенно. Скин. В общем, и геймплей оцениваем. Никогда я герой XO не называл геймплеем. Потому что... по Количество лайков там очень мало, так что нет смысла даже это делать, да? Ну блин, ну что ты идешь наверное, смерть. А ну, ну мы пока что выигрываем, да? Поэтому все окей. Он такой, что за мастер? Лучше с ним не связываться. Да, мастер играет в Brawl Stars. хопано. Ну. За Джейси. Ну, потому что новый скин, нужно праздник делать. Такие видеоролики кстати ссылочка на дискорд будет в описании там можно получать с трех каналов уведомление это тоже офигенно с трех каналов они а подписы подписываться на всех каналах Не ну конечно можно если вы там не заходите в Discord, то youtube нужен вам если вы забываете пароль с дискордом и вы не любите дискорду то тоже лучше через youtube на три канала подписывайтесь а если дискорд то ссылочка в описании. Да. Ну, если вы на кого-то тоже подписаны, то, конечно, не будет удобно. Давай, пятюню. Ааа, ультам. Ульта. Только вот у меня нет ульты. Так, сейчас 3-0. Почему у нас 3-0? Вот Эль Примо. Так, так, так, так. Давай, хова она делаю. Хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, делаю. Врубай, врубай, врубай! Отлично, пушка врубает всех, хобана. А сейчас меня убьют, а я знаю, что он хочет меня убить. Чувак, он просто любит меня, э, ну убить хочет меня. Блин, Эльпримо, ну что ж, такой неаккуратный, неаккуратный. прима неаккуратный человек. Так давай, я хоть прикрою. Да ты что ты, наверное в смерть пошел. Безумец, наверное в смерть пошел. Эльпримо, ну напишите комментарий, Эльпримо слабак. Вот почему он такой? Да е-мо, вы это видели? Он просто идет атаковать. Прекрасно, я тоже умер. 11-15. Можно мне топовую команду? Вот, 11-16. Куда пошёл Эльприма? Ну смотрите, Эльприма просто вздыхает. Куда он нашел? Что? Что мне изменить? Не, ну можно. Давай, иди танк. Найбот. Найди, Найбот. Хопана, хопана, хопана, хопана. Прикрывай, отличная тактика. Ну я же мастер, чувак. А вот Эльприма... Нуп, да? ёма, Ну Нупта. мо ну куда не убивай. Давай, Эльприма, тащи зайти зайди, а танк пошел ладно мы проиграли ну в общем можно посражаться Главное цель у нас было показать геймплей мы его показали вот и все а куки поднимать нет смысла нам да? с этой команды в общем оцените мои навыки от 0 до 10 я вам буду очень благодарен. Минус стрим. что не зачел. Ну да, Эль Прима целый день издыхал, так что Эль Прима виноват. Не знаю, зачем так делал. В общем, напишите в комментариях. Он даже согласился, смотрите. Наверное, он просто не заздрит ютуберам, или их ненавидит, или, ну, хейтит, ну, бывают такие. Мои любимые друзья, вроде бы, сказала. Так, это вроде бы... Меня убили, вот, блин. Не успеваю сосредоточиться. Сосредоточиться. Так, так, один майк, он знает теперь. Ладно, пойду сюда, вот, блин, блин, блин. А, врубает, врубает. А, спасите. Так, хована Блин, он зачем умер? Ну, спасибо большое. Сам умер, и я умер за тобой пошел. Думаю, спасу, хоть э, за твой килл спасу. Ну, нет, тоже умер. Да, в общем, там он Тащерин играет. Давайте Тащерин против Тащерин. 1 1, пошлите. 1 1, игра 1 на 1. Все, понял? 1 на 1. Да, все, все, все, я уже понял. Так, давай манч реванш. 1 1, 1 1. Все, все, победа. Стой, стой, хочу выиграть. Финал, финал. Спасибо большое, я выиграл. Я думаю что я умру все то я позорюсь но все-таки статичку мы подняли 14 12 все благодаря мне с вас лайк подписка на мой youtube канал и все вот вы отблагодарили в общем нужно здесь засадим вот так вот и не давать территорию если мы уже побеждаем так все уже отступаем пойти хилочка в -в -в -в -в. Давай, давай, давай, О, пошлите. ух ты, ты что там делаешь, не вздыхай, туда пошел, а, ладно, наверное смерть пошел, да все, все уходим, так и за убиваем, она тоже наверное смерть, блин, вот чувак, мог пойти на со мной нет, так что-то ничья чувствую. ай, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, а что делаешь? А, все, все, иду домой, иду домой. Давайте сами справляйтесь. У меня очень мало хп. 3, 2, 1. Ничья. Ну блин. Ну я был профессионалом. Без меня вы точно бы проиграли. Так, так, так, так, так. 58. 58, отлично. Что там? Ага, новый смалик. Ел новый смалик. Сто монет. Отлично. так большой ящик. Ух ты. Торговец гео. Будет такой скин. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр. Офигенный дракон Джейси. Точно дракон Джейси. Красный дракон Джейси. Всем удачи. Всем пока. ссылочки в описании на мой YouTube-канал и подписывайтесь.